Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Сергей. Это видео носит скорее развлекательный и мотивационный характер. В нем будут самые невероятные, самые нервозные, самые, самые обидные сделки, которые со мной когда-либо случались. Под конец торговой недели у меня дергался левый глаз, тряслись руки. Также я в этом видео расскажу свою историю о том, как я познакомился с Тарасом с канала Инстардинг, который раньше назывался Рэпер Трейдер. Также я вам скажу, как он повлиял на мою жизнь, как он повлиял на вот эту вот торговлю, которую вы увидите сейчас. В общем, будет очень интересно, приятного вам просмотра. Итак, переходим к торговле. Как видим, я уже открыл первую ступень на отскок от уровня сопротивления по тренду. На Ethereum Classic, на криптовалюте, зашел я на 5 минут вниз по тренду. Такие сделочки мне обычно заходят. Ждем, чем она кончится. А пока я вам расскажу, как я познакомился с Тарасом. В общем, два года назад я гулял по просторам Ютуба и наткнулся на видео, в котором какой-то принёк, бесился, ругался, читал рэп и сливал свои деньги на бинарных опционах. Смеха ради я решил на него подписаться. И вот спустя два года он стал долларовым миллионером, которого я уже восхищаюсь. То есть я Наблюдал за всем его ростом, наблюдал, как он этого достиг, через что он прошел. И вот он делает конкурс на видео, в котором нужно было присылать ему видео по торговле. И мое видео он принял самым первым. Самым первым выложил его на свой канал. Это придало мне огромную веру в себя. Спасибо тебе огромное, Тарас. Итак, первая сделочка у нас подходит к концу. Остается совсем немного времени. 10 секунд. Смотрите, идеальная ситуация, идеальный отскок, он далеко от нашей сделочки, остается одна секунда. И он выстреливает и скрывает нас в один пункт. Ладно, ничего страшного, это первая ступень, такое бывает. Тем более он там много раз э, дергался, криптовалюта в принципе ничего особенного. Далее я перехожу на вторую ступень и открываю сделку вверх на затухание от уровня поддержки. Здесь, правда, не очень я был в нее уверен, но я зашел в нее, потому что нигде не оставалось заходить. Конечно, следовало бы вообще не заходить, но терпения у меня не хватило. В общем-то, раз делал много мотивирующих видео, я вдохновился, мне захотелось заниматься тем же самым, торговать, делать видео. В принципе, то, что я сейчас и делаю. И недавно я посмотрел у него видео, называется оно «Секрет миллионеров. Мотивация на успех». Возможно, оно будет в описании под этим видео. Там оно рассказывает про свои утренние молитвы, утренние, утреннюю психологическую зарядку, настраиваться на день. И вот я начал делать то же самое, то есть повторять слова «Сегодня со мной произойдет что-то шикарное, что-то приятное, сегодня повезет, сегодня меня ждет удача и успех». И знаете что? Не прошло и двух дней, как со мной действительно произошло что-то приятное. Мне тогда не оставалось деньги, деньги были только на опционах. И вот когда они мне так понадобились, мне на карту приходят, можно сказать, ниоткуда 10 тысяч. То есть, представляете, да? Я просыпаюсь, вечером думаю о деньгах, о том, как бы мне их быстро заполучить, просыпаюсь, и вот они мне приходят на карточку. И это далеко не все. Итак, как видим, у меня уже здесь уже третья ступень. Здесь я увидел, что цена пробила трендовую линию, отскочила от уровня поддержки, и возможно, тренд сменяется и пойдет наверх. Здесь я зашел на, самом, на самой впадине практически. Итак, ждем, чем окончится эта сделочка. Остается 10 секунд. Не захотелось найти дальше вверх. И сделочка у нас заходит в минус. Перехожу на четвертую ступень. Здесь уже нарисовал уровни Фибоначчи. Здесь я вижу свой любимый, свой любимый паттерн Фибоначчи. И просто уверен в том, что сделка пойдет вниз, что цена пойдет вниз. Также вот по Магди хорошо видно, что цена очень хочет сильно вниз. Так, ждем, чем закончится эта сделочка. Смотрите, очень опасная ситуация, она закрывает в минус, совсем немножко нам не хватило, но я здесь не сдаюсь, я уверен в том, что эта сделка пойдет вниз. И теперь выбираю время сделки побольше и захожу также вниз, это уже пятая ступень предпоследняя и ждем чем окончится эта сделка. Как видим, паттерн у нас не сработал, хотя если бы я зашел на 5 минут, сделка, возможно, бы и зашла. Но почему-то я решил войти на 10. Не всегда все идет так же гладко, как нам хочется. И вот последняя ступень. Весь депозит, это мои последние деньги. Захожу я вниз на 3 минуты по тренду. Здесь я увидел похожие ситуации. Цена 2 минуты обычно корректируется и дальше идет вниз. Тем более, недавно она вернулась на уровень поддержки, который она пробила. МАГДИ также видно, что он идет вниз. В общем, все указывает на то, что цена должна пойти здесь вниз, по моему мнению и опыту. И остается совсем немного времени. Крайне опасная ситуация. Здесь я очень нервничал. Остается 10 секунд. 5 секунд. И в последний момент у нас происходит возврат. Вот тогда я просто выпал, тогда я просто ушел пить чай, на полчасика у меня тряслись руки. Потом сел, опять начал искать э, какую-то ситуацию для входа в сделку. Искал я очень долго, примерно час или два искал. В итоге я ничего не нашел. Подумал о какой-нибудь подсказке. То есть вот молил, чтобы мне дали какую-нибудь подсказку, чтобы я вошел. И вот... Именно в этот момент, представляете, когда я подумал, выходит сигнал от Трейда. Сигнал указывает на Facebook вниз на 2 часа. То есть нужно заходить вниз на 2 часа на Facebook. Захожу я на Facebook, я такие совпадения не упускаю, я сразу же решил зайти, но нужно было подождать мне процента. Подожжал я 80% и зашел вниз. Прошло 2 часа, остается 5 секунд, и сделочка у нас заходит в плюс. Вот таким образом меня спас сам Олимп Трейд от слива. Это удивительная ситуация. В общем, посыл это видео к тому, чтобы вы верили в чудеса, верили, что с вами произойдет только хорошее. Полностью верили в то, что вы исполните все свои цели, исполните все свои мечты. И вас обязательно ждет успех. Вот такое вот видео у меня получилось. Надеюсь, вам оно понравилось. Надеюсь, вы приобрели какие-то знания из этого видео. Спасибо вам огромное за просмотр. Ставьте лайки под это видео, подписывайтесь на канал. И всем пока. Вот такая вот. И -д -д -д -д вот так вот.